С вами Руслан Нагарнюк и школа боя Уэй. В этом уроке мы покажем, как мы работаем на лапах. Для чего нужно работать на лапах? Ну, первое, чтобы отработать точный, сильный, быстрый удар. Это раз, чтобы манера работы была максимально близка к поединку. Поэтому в отработке мы используем три таких этапа. Первый этап, это ты ищешь в в тренировочном поединке свои удары, свои связки, которые тебе удобны. Лично тебе. Второе. Отрабатываешь эти связки, моделируя это на лапах. уже как бы нанося непосредственно сильные удары. И третий этап. Ты снова это апробируешь уже в таком техническом поединке. Упражнение первое. Мы сейчас в техническом поединке, такие пятнашки, будем искать свои связки, свои удары, которые у нас, естественно, лучше всего получаются вот в таком учебном бою. Мой партнер не просто мне держит лапы, держи, я бью там, как, как мне удобно, а он пытается максимально повторить свои действия, которые у него были в бою. То есть у нас сейчас уже как будто идет бой. Я могу не всегда делать удары, я иногда просто проверяю, бьет меня или нет, то есть чтобы это было максимально похоже на бой. Видите, спросировал, что мне Первая ошибка. Когда мы работаем с партнером в первом раунде, ищем свои связки. Ой, довольно и часто бывает, что спортсмены увлекаются работой, парни, и уже не ищут связки, а просто как бы э, вот, дерутся или идут такой э, учебный бой. Задача первого раунда искать связку и запоминать одну-две связки, ну максимум три, которые у вас получаются. Потом вы берете их на работу. Второе. Когда вы их прорабатываете потом на лапах, самая важная ошибка, как для меня лично, когда работаем на лапах, то тот, кто держит лапы, он просто стоит как бы на месте и просто как бы, ну, может быть, немножко отходит. Что нужно? Я не просто держу лапы. Что такое лапы? Лапы это как бы модель моего тела, да, куда он будет бить. Тело не стоит на месте во время боя. Оно двигается постоянно. То есть вот это чувство дистанции, оно должно и сохраняться в отработке на лапах. Итак, если мой партнер, например, делает связку там углон с ударом, да, и потом пам-пам, работает, то это же уклон от удара, поэтому я должен сейчас не просто стоять, он, стоит, да, он стоит спокойно, я спокойно я делаю удар, он делает свою связку. Нет. А я должен как бы пробовать попасть ему в голову, пусть сначала не быстро и не сильно, потом увеличить скорость. И вот, мы с ним двигаемся. И я стараюсь взять. раз, два, три. Вот, снова он чувствует опасность. Снова я, раз, два, три. Снова пошли И вот так отрабатывает, тот, кто держит лапы. Второе. Часто я вижу такую штуку, что бей правой, и вот это делает. Бросают бей. Вот бросает. А если он бьет и уберет руку, то моя, рука, моя лапа проваливается. Но ну, немножко неправильно, я считаю. То есть лапу не, нельзя держать мягкой, чтобы она улетала, и нельзя бросать. Лапа импульсом включает удар. Для меня лично, как для спортсмена, это тоже очень полезно. Потому что я держа правильно лапы импульсом, я потом это могу перенести на блок. Это раз. Поэтому... Партнер бьет, да, и я лапу встречает. И... Да, да. и я постоянно тоже двигаюсь. Если связка, например, там длинная атака, там раз, два, три, да, я тоже постоянно смещаю, чувствую дистанцию. Самое главное преимущество в такой манере отработки, что у вас, первое, формируется лично ваш технический арсенал, ваши личные связки. Не те, которые там кто-то показал или, может быть, где-то увидели, а то, что у вас уже получается, вы его дорабатываете во втором раунде, прорабатывая на лапах, на скорость, на силу, на технику. И после первой же тренировки вы приобретаете для себя уже реальный боевой опыт, реальные боевые средства. Это, наверное, самое главное при отработке своих ударов, связок на лапах. Поэтому, если у вас какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь в группы Facebook, Instagram, скачивайте наше приложение, где детально разложена вся техника. И до встречи на новых уроках.